Друзья, всем привет вы на канале доступный дом сегодня я хотел бы вам показать как можно сделать вот такую декоративную штукатурку за сущие копейки очень стильно современно прочно и износа стойка смотрите это видео до конца чтобы узнать этот самый легкий и простой способ для любых новичков которые даже не держали в руках шпатель поехали Я экспериментировал очень долго разными штукатурками, разными вариантами, потому что в интернете очень много и тамповками, и кубками, и пакета пакетов. Разными способами делал, вариантов очень множество, но результат меня не устраивал. Единственное, что я нашел, это вот этот вот вариант, который я сделал. Простая щетка, простая гипсовая штукатурка. Кстати, гипсовая штукатурка с большой фракцией, то есть не финишная, а простая штукатурка. Поэтому с ней получается более интересный рисунок, зерно более равномерно ложится, чем у финишной, потому что у финишной зерно меньше и сложно получается делать толщину, наносить на стену. Соответственно, с этим крупным зерном намного лучше все получается. Ну, смотрите видео до конца и обучайтесь этой технике, берите себя на заметку, смотрите. Так, сейчас я буду вот отделать вот эту вот стену. Посмотрите и увидите, как все это делается. Для начала самое главное, это пульверизатор, которым будем распылять стену, чтобы она у нас была влажной и штукатурка прилипала хорошо к стене. Воду не жалеем. Опять же, все зависит от покрытия вашей стены. Например, у меня здесь кирпич и гипсовая штукатурка. Если вы будете делать это на гипсокартон, на гипсокартоне очень долго сохнет штукатурка, поэтому там, так скажем, есть свои нюансы. Делаем примерно где-то два квадрата, чтобы она у нас не подсохла. Все, первый этап закончен. Второй этап, берем гипсовую штукатурку, вот у меня вот такая вот штукатурка, не реклама, вот такая вот штукатурка, вот она замешана у меня в ведре, вот такая вот консистенция, ну кому какая удобно, кому какое удобно работать, у меня немножко такая средняя, густоватая. Ну вот в общем берем штукатурку и намазываем на стену. Без разницы сверху снизу середины слева справа как вам удобно так и намазывайте почти что делаем на сдир почти но все равно должна быть какая-то толщина вот. в разные стороны если вот остаются вот такие вот точки не их лучше оставлять они добавят вам красоты вашей штукатурки Все, растянули кусок дальше накладываем если вам неудобно в принципе можно просто равномерно затянуть всю стену а потом уже делать рельеф Штукатурка, мешок, кстати, стоит вот сейчас вот съездил, купил 300 рублей. То есть сейчас посмотрим, сколько я вам потом в конце видео скажу, сколько можно с этого мешка сделать квадратных метров. Ну вот и все. Буквально за пару минут мы нанесли здесь полтора квадратных метра штукатурки. Сейчас покажу, как это все выглядит. В общем, вот так вот нанесена штукатурка. Как попало. Потому что это очень легкий способ. Вот до сюда. Здесь вот я уже надел. И сейчас будем формировать рельеф. Берем вот такую вот губку. Вот она у меня уже здесь немножко в растворе. И шлепаем по штукатурке. Не нужно делать вот такие движения. Вот так. Здесь сделал. Потом здесь сделал. Потом вот так вот сделал. Потом вот так вот сделал. Как там говорят в видео. Шлепаем. Чтобы наплыв был друг на друга. Потом все это, где нужно будет, можно будет замазать. Вот. вот такими вот движениями везде друг на друга залазим. Где-то глубже, где-то меньше. Все это при затирке потом будет заглаживаться. Можно будет добавить в процессе и убавить. отходим смотрим здесь нужно добавить немножко здесь нужно добавить немножко вот так вот в общем вот такой вот результат у нас получился стены вот снизу вверх и что мне нравится в кирпичных стенах то что они быстро подсыхают и можно уже практически сразу все это затирать получается очень быстро вот здесь я уже нанес кусок вот я иду отсюда Иду сюда. Сейчас еще нужно будет здесь заделать, А вот здесь уже все заглажено. Вот он рисуночек. Получается какой интересный, красивый лофт бетона. Самое главное, конечно, все сделать еще покраска. Вот здесь тоже у меня переходик. Это вчера я делал. Там вон стены не видно. В общем, вот такая вот фактурка. Очень из... максимально похожая на лофт-бетон. Вот чем меньше вот этих вот дырочек, тем, по идее, интереснее смотрится. Когда слишком много натыкано, как на обоев, там э, однотонный рисунок, то смотрится тоже не очень. Здесь есть и вот такие вот недотертости вот интересно смотрится. И сами вот эти вот дырочки смотрятся. В общем, интересная техника, а самое главное, очень простая. Вот теперь, пока я вам рассказывал, здесь уже все подсохло. И теперь я покажу, как все это затирать. Итак, вот у нас стена натыканная. Берем простой пластмассовый шпатель, стоит он 125 рублей, именно в пластмассовый, потому что с железными, ну, по крайней мере, у меня не получается так сделать. Вот, берем пластмассовый шпатель, если у вас еще раствор сыроватый, то без нажатия просто закручиваем по кругу, можно восьмеркой. Вот так вот это получается. Но здесь у меня уже давно подсохло, поэтому здесь нужно мне тереть посильнее, чтобы вот эти вот все сглаживания загладить. Друзья, все в онлайн режиме, без отключения. Так что, как оно есть, так оно и делается. Вот, в принципе, загладил. Вот такой вот рисунок получился. Вот здесь вот еще осталось, увидел. Все здесь подгладил, более менее хорошо смотрится. Вот такие вот после вот этих вот всех тампований остались дырочки в принципе немножко сейчас еще потирует вот здесь вот и меня результат устраивает в общем вот так вот получилось и теперь спускаемся ну и теперь нам пора заняться вот этой вот стены которую мы с вами натомповали. и сейчас я буду уже затирать вот точно так же беру пластмассовый шпатель В итоге у нас вот так вот получилось. То есть мы смотрим снизу, поднимаемся, и вот такой вот рисунок у нас с вами сформировался. Буквально 5-10 минут, полтора квадрата готово. Единственный минус, конечно, это даже вы услышите мою дышку, это нужно хорошо притирать. То есть руки устают, нужно менять руки. Но в принципе так, любая сейчас декоративная штукатурка. Поэтому, друзья, очень супер момент. То, что вот такая вот штукатурка. Это отличный фон для ваших стен. Просто такой нейтральный рисунок. Такой нежный, не брутальный. Маленькие такие крапинки, точки. Для современных интерьеров подойдет очень даже хорошо. Поэтому, друзья, берите себе на заметку. Если у вас нет денег, и вы хотите сэкономить, то без проблем вот такой вот вариант можно сделать очень дешево и красиво. Вот сюда вот у меня ушло, здесь примерно, ну, одна треть, наверное, ведра вот этого. То есть примерно где-то вот я сейчас вот ведро, вот это вот одно ведро все еще веду. Вот у меня вот здесь вот сырая часть, вот это вот вы видите. Здесь, здесь и у меня еще ведре осталось. То есть расход минимальный. Вот. Полностью вот эту вот стену сделать будет стоить вам примерно 300 рублей. Ну, разве не дешево это? Единственное то, что нужно еще с покраской заморочиться. Ну, а покраски уже в другом видео. Если вам интересно, то пишите. Я вам расскажу, как интересно тоже можно будет покрасить данные стены. После высыхания получилось вот так вот. Вот такая вот штукатурочка. И теперь я расшиваю все это на блоки. Блоки у меня получается метр на метр. Большие блоки сделал, чтобы было красиво. Вот, ставлю ставлю лазерный уровень. И по лазерному уровню все красивенько вычерчиваю. Беру вот такой вот старый уровень, который уже не рабочий, как правило. И беру простую отвертку. И прорезаю и вот такие вот канавки. Канавки получаются небольшие, миллиметров 5, наверное. Очень смотрится вот все красиво. Вот этот вот участок мы делали с вами на видео, он уже вот подсох, и вот так вот все это получилось. Где-то затертости, где-то не протертости. В общем, это все придает разнообразие самой штукатурки. Выровнял. И начали вставить. Ну что, друзья, вот такой вот у нас лофт бетон получился дешево, сердито, самое главное, доступно сделать может каждый. Единственное нужно обзавестись вот такой вот теркой, либо побольше, либо поменьше. Ну у меня, в принципе, вот такая вот была, с помощью нее я и делал. Немножко по опыту скажу, всякие пакеты, пакетов, торцевание кельмой не очень интересно, потому что там рисунок получается вот примерно карта мира. С этим вот с этой щеткой получается намного другой рисунок, более приближенный максимально. Вот потому что с карты мира вот такие вот маленькие вкрапинки не получается сделать. А здесь рисунок разнообразный и больше похож на бетон. Поэтому, друзья, только вот эта вот техника очень быстро, дешево. Прикончены все стены, теперь вы знаете все секреты данной техники, поэтому друзья, с вас подписка, лайк, что-нибудь оставьте в комментариях полезного. С вами был Доступный Дом, подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!